Отговорки, отговорки, опять нужно придумывать какие-то отговорки, а не будет отговор. я просто дебил, который забил. Хм, как в рифм, может я и не дебил? Простите меня, уж не знаю какой раз я это говорю, но да, я отсутствовал месяц, был занят делами и то да сё. Я сам устал это терпеть, я начинаю понимать, что превращаюсь в какого-то Вангая, не дай бог. Всем привет дорогие друзья, с вами Бовик и вам я это говорю последний раз. Как вы поняли из названия видео, а также из названия канала внизу. И на его шапке я решил провести ребрендинг, поменять имя и так далее, кто не понял. У меня уже давно складывались проблемы с никнейном. У меня уже давно складывались проблемы с никнейном никнейном. Почему никнейм? У меня уже давно складывались проблемы с никнеймом. А! У меня уже давно складывались проблемы с никнейном Да мне уже давно складывались проблемы с никнеймом Бувик. Кто-то не может по нему найти меня в YouTube, а кто-то элементарно выговорить. как? Бувик, Бувик, заново. Бувик, заново. Привет, подписчикам. Бувик, Бувик, Бувик, Бувик, привет. Я решил сократить и упростить это дебильное название, так как моя постоянная ссылка на канал уже потеряла детственность, а осталась навсегда, то далеко отходить от бувы было бы весьма тупо. Сначала я решил сократить имя до двух букв B и W, но сложности стало бы еще больше. И тут я прочитал эти две буквы подряд и понял, что ник Биви. А еще написаны русскими буквами, это прям идеальный вариант. Ну а также я и фон себе поменял. Теперь моя стена больше похожа на стену какого-нибудь дау-блогера. Вот и все. Теперь. Всем киви, с вами Биви. Не спрашивайте, как я пришел к такому шедевральному приветствию. Как бы странно это ни было, но я первый раз поприветствовался в конце. Ну, как бы ролик заканчивается, и дальше сказать мне нечего. Ждите мои видео в ближайшее время. Праздники все-таки, я напрягу свои полупопия. Рано, лупа и пупа. Ну и, в общем-то, до свидос, ждите новый видос. Нет, я не буду закрывать ладонью объектив, потому что я же вам не бувик какой-то.